Всем привет! Меня зовут Шайдурина Риля. Я из Казани. Я куратор на проектах Милы Колколовой на курсе финансовая свобода, на курсе разумного инвестирования и веду консультации от кураторов. Сегодня я бы хотела рассказать вам о своих кейсах, показать несколько из них для того, чтобы познакомиться с вами поближе. Пойдемте. рассказать вам о своих проектах по суточной аренды как я к ним пришла после курса милая финансовая свобода курс милая я закончила больше чем два года назад это был шестой поток и после я задачалась созданием нового источника дохода мне очень хотелось это сделать я начала мониторить рынок недвижимости в казани потому что мне так было проще я не готова была уходить на какие-то другие регионы со стратегией мне хотелось чтобы было как-то поближе к дому начинать с чего-то понятного простого и я начала анализировать изучать рынок недвижимости получилось так что Мои родители откликнулись на этот мой поиск, обозначили, что они бы хотели, оказывается, купить себе квартиру в городе, хотели это очень сделать давно, но руки не доходили, не заняться поиском, ничем, и получилось так, что мы вот наши эти желания объединили, я нашла объект Локацию выбирали мы совместно с родителями, они живут за городом, они хотели периодически в этой квартире жить, а периодически, чтобы она стояла свободная. Я не была готова к тому, что квартира будет стоять просто так. Я предложила им схему такую квартиру трехкомнатную, что две комнаты я буду сдавать посуточно, и для меня это будет хороший опыт обучения, тренировка. И, в общем-то, они свое желание удовлетворяют. Мы купили квартиру 65 квадратных метров, три комнаты, на первом этаже. То есть теоретически в будущем я предполагаю, что ее можно будет переделать в коммерческую недвижимость. В принципе распланировать и сделать из нее студию тоже будет можно. Мы купили ее совместно, я использовала свой материнский капитал, она стоила 4 миллиона 300 тысяч рублей. Материнский капитал, там небольшая ипотека была в общей сложности около 600 тысяч рублей, материнский капитал 450 закрылся, и я запустила ее в посуточную аренду перед чемпионатом мира по футболу, так как квартира находится где. Это с 15 минутах ходьбы до а, стадиона в Казани. Оснащение мне ее обошлось в 50 тысяч рублей, мы ее купили уже готовую с ремонтом, с мебелью некоторой, соответственно я ее да, оборудовала постельными принадлежностями, посудой, какой-то фурнитурой да, для пребывания гостей, чтобы она была максимально комфортной. Перед тем, как пойти в эту деятельность по аренде, я прошла обучение Виктории Соболевой, ученицы МИЛ. И параллельно с этой квартирой запустила свою ту, в которой я живу, плюс квартиру своей сестры, которая живет рядом со мной. И таким образом у меня было в три квартиры одновременно чемпионат мира сдающихся, и мы суммарно заработали тогда за три недели чемпионата около 250 тысяч рублей. С тех пор квартиру сестры, она живет одна, мы периодически сдаем на праздники, на какие-то мероприятия, если крупные в Казани проходят. В итоге Получается, погода около 100 тысяч рублей у нее доход. В следующем этапом у меня было взять в управление квартиры посуточные, тоже в Казани. Один из инвесторов обратился ко мне с просьбой взять в управление две его студии. Здесь я столкнулась с тем, что для того, чтобы сдавать посуточно квартиры в комфортном для себя режиме, нужно либо все делегировать максимально, то есть искать сотрудника, который за себя все будет делать, либо локационно выбирать какое-то место, куда можно комфортно да, ездить, не тратить на это очень много времени. То есть у меня первый там около двух-трех месяцев ушло на настройку, когда я сама возила белье в стирку, сама открывала дверь гор сама заселяла выселяла все дело сама, но потом если через три у меня получилось, я нашла человека, который все-все-все делает сам, я туда сейчас уже вообще не езжу, для меня этот вид деятельности стал пассивным доходом. Единственное, пассивный доход не очень высокий, из двух студий получается в месяц около 10 тысяч рублей чистый мой доход. Таким образом, по суточной аренде я нахожусь сейчас около полтора лет и для себя сделал вывод такой, что ну, в управлении мне лично работать невыгодно, я этим заниматься больше не буду, сейчас уже передам этой своей горничной все функции, права и этим делом пользоваться а самое интересное мне конечно уже идти дальше в покупку недвижимости и деление ее на студии для того чтобы сдавать либо посуточно самой организовать процесс так чтобы она сдавалась с минимальным моим участием да, либо разделить на суде, чтобы сдавать ее в долгосрок опять для того чтобы минимальное мое какое-то личное участие в этом процессе было еще хотела рассказать об одном подводном камне – это локация. Пожалуйста, если кто-то планирует запускать свою посуточную аренду, обязательно анализируйте, обязательно давайте тестовые объявление, Мила этому всегда учит. Здесь у меня была небольшая ошибка, я решила, что вот классный у меня спальный район, не совсем центр. Я там планировала ставить в посуточную да, стоимость за сутки около 2000 рублей, по факту получилось, что вне сезон я ее сдаю за 1000-1500-1300, зависит от количества человек, которые здесь проживают. В лучшем случае за две – это когда да, там полная, да, пол полная загрузка квартиры. Но знаю, что в центре, например, квартиры сдаются по более высокой стоимости. Поэтому сейчас, если выходить дальше, например, на Казанский рынок посуточной аренды, я рассматриваю для себя поход именно в центр города. Поэтому локация в посуточной аренде вообще неимоверно важна еще несколько слов о моем опыте инвестиционном, не касающемся посуточных квартир, да, не касающимся недвижимости. Я предприниматель, у меня 10 лет как действует бизнес в центре Казани, кафе, я вам еще чуть позже его покажу обязательно. А после курса Милы я очень загорелась, что, да, как уже говорила, идея инвестировать, идея получать пассивный доход. Накоплений у меня тогда как таковых практически не было, я только с курса начала откладывать 10% ежемесячно. Первое, во что я пошла, это была криптовалюта, тогда это был конец 2017 года, был бум, полнейший, да, все на начинали скупать, очень быстро расслабиться на на нее. Соответственно, окунулся этот рынок, изучила немного материалов. В итоге я оказалась в минусе, как многие в тот момент, но вышла с небольшим кошельком, с криптовалютой, который у меня сейчас до сих пор есть, я периодически просматриваю по цене, но никуда не вывожу, ждет какого-то своего часа, может быть. Следующим моим шагом была покупка автомобиля, потому что я понимала, что это актив, и в принципе на тот момент времени у меня были накоплены деньги на первоначальный взнос по автомобилю. и Соответственно, я вошла и залетела в последний вагон уходящего поезда. Как раз у Мило в стратегиях был представитель автопроката, который предлагал фиксированную цену за аренду автомобиля. Соответственно, ежемесячно я получаю определенную фиксированную стоимость, 25 тысяч рублей. Кредит мне обходится в 15 тысяч рублей. Все, что остается, получается, за минусом да? страховки остается. В чистом виде мне около 30 тысяч рублей в год выходит доход. Плюс я думаю, что когда продам автомобиль, основная часть прибыли моей будет зафиксирована именно в тот момент. Но пока стратегия двигается, работает, выплаты тут ежемесячно, и в принципе все хорошо.